Ну, если говорить достаточно глубинно, то нужно присмотреться к тому, кто раздражается. То есть некий образ, у которого уже есть какая-то идея по поводу, как я должен себя вести с девушкой. И, или девушка со мной. Ну и, соответственно, девушка со мной. Если не идет совпадение, все, этот образ он как бы встает на беды и происходит раздражение. Но это не ты раздражаешься. Ну да, то есть что-то происходит, естественно, что-то происходит и там возникает какая-то реакция, понятное дело. Да. Реакция, экспрессия, она будет возникать, пока этот образ не распознан, пока, э, то есть ты очень тонко не можешь отловить, как возникает маленькое я, которое называет себя Денисом и начинает социально-ролевую игру с, с девушкой. Ну, я... Здесь просто смотрение ничего с этим не делать. Еще раз очень тонко улавливать тот момент, когда возникает некий образ. То есть у этого образа уже там целая ментальная конструкция и идея, как да. себя денис должен вести еще раз с девушкой. Социально-ролевой контекст. Пока мы в социально-ролевом контексте взаимодействуем с ближними там с близкими людьми это будет бег по кругу ну, потому что социально ролевой контекст он да. прописан и он уже и ты уже знаешь из опыта прошлого как вести при всем при том что если это ну как обычно опираясь на опыт прошлого вот в том прошлом мы запоминаем Мозг запоминает только сильные эмоциональные вот, какие-то ситуации. Когда она нейтрально проживается, и у тебя нет к этому ни, да, ни хорошо, просто нейтральности, она не запоминает. И поэтому в все частности, пока еще есть, вот туда уходит внимание, а тем более, если этот опыт во взаимоотношениях был, не такой, как, скажем, хотелось, он был болезненный или еще что-то, соответственно, это будет выпрыгивать сюда, и у тебя будет еще страх, и вот этот сам страх, он будет повторять и повторять вот этот сценарный сюжет. То есть оттуда вывод какой, просто открываешься. Ты не знаешь, как сейчас произойдет взаимодействие. Это вот ты словно из какого-то абсолютного незнания взаимодействия, они а не по паттернам таким, которые там прописаны, опираясь на опыт прошлого. Возникает маленький Денис, у которого прописано, и если у тебя есть мудрость и зрелость, ты не будешь вестись на вот эти всякие ревности и так далее, и тому подобное. Но это уже ну, психологические моменты, это как бы не тема социального. То есть здесь еще раз, твое внимание, именно необходимо направить на то, как возникает идея, что я есть Денис и как Денис должен взаимодействовать с девушкой. Все, дальше не идти. Если там дальше идет разбор, ты со следствием начинаешь работать, это никуда не приводит. Абсолютно. Еще раз, разверни все внимание на само внимание. То, чем ты являешься, ему все равно, как Денис. Здесь вообще колбасится. Или не колбасится. Это просто программа. Но Ничего в этой программе делать-то. Я... Тебе ничего не надо делать. Тебе нужно быть сила. внимательным к тому, как возникает еще раз слипка с Денисом. Отождествленный с Денисом. Ну, я смотрю, эмоции какие-то идут, да, там еще что-то такое идет, какие-то чувства, эмоции, там что-то еще одно ну, смотрю. Это все, все явления, которые происходят. Мысли пришли-ушли, чувства возникли, исчезли, какие-то сюжеты пронеслись, исчезли. Но сам факт, что, ты еще нач... что ум а, начинает описывать... То, что происходит. Вот сюда идет и затрат биологической энергии и погружение вот в эту ментальную, в ментальное болото. Ну, внимание это на чувство и в тело это хорошо или нет? Что? Да, есть... чувства происходит, они есть, они ну, как да, есть, я... как и есть. Замечаю, что просто как Просто когда возникает раздражение, то есть там есть некое несогласие с тем, что сейчас происходит. Это несогласие не у тебя, это несогласие вот у этой сформировавшейся личности, которая запрограммирована, которая знает, как себя вести. Вот и Разбор с личностью бесполезен, ни к чему не приводит. И тут искренне и честно нужно быть, не подавлять это раздражение, возникает раздражение, то есть это первый сигнал о том, что включилась личность, включилась вот этот образ Дениса, который знает, как жить, знает, как общаться с девушкой. Ой. Видишь, волна, пришло-ушло, пришло-ушло, солнце да. светит, дождь пошел. Закат, рассвет, вдох, выдох – это все явления, которые в тебе происходят. Если ты будешь направлять внимание туда и разбираться с этим, ты упускаешь самое важное. В этом смотрении происходят, в этом свидетельствовании происходят вот различные явления. И пока внимание уходит вот сюда, на разбор с этим фильмом, на самом деле это все снится. И пока происходит разбор с этим фильмом, мы хотим поменять персонажей, мы хотим какие-то чувства, эмоции здесь поделать, тут не так. То есть это не соглашательство. Но не соглашательство не у тебя, а вот опять-таки еще раз, у сформировавшейся личности. Вот и все. Но и по сути дела, ну не, ну, не соглашательство есть и все. То есть чистое свидетельство, не беспристрастное. Как только ты хочешь с этим что-то сделать, значит... Ты веришь что это есть и твое внимание туда входит и она уплотняет она уплотняет эту игру ума с одним собой же